Как жизнь? Нормально? Тут говорят, ты истощенный. Это правда? Во! Что говоришь? Во, во, во! Я также думаю, правильно говоришь. Разве истощенный так лает? Только на любовь действует. на любовь действует. А где Ирина Богданова? Здравствуйте. Сегодня будем пальцем тыкать спину или нет? Смотри, а то пальцем ткнут спину. Не лай так сильно. Молчим? Молчание честный ответ. Ирина тоже на контакт не идет. Не разговаривать, пальцем не тычет. Что-то как-то неинтересно даже. Ладно, это еще непростительно. Только что я ее сам видел, как Ирину Богданову с ног сбила собака цепью. Собаки чуют, кто добро творит, а кто зло. А другая собака покусала, а третий телефон какому-то из волонтеров разбила. Только он так зубы показывает, что его гладить неохота. Вас можно узнать, как спина в порядке, которому якобы спину поломали. Точно, не упаковив. Не упаковых, тоже не разговаривает. Не зря ты его пустила. Он опять все перевернет наизнанку. Что ты не знаешь, искусства журналистики. Да? У вас тоже система дозор появилась? Да. Классно. Надо, что, все с такими ходили. Сразу будет видно правду все. Состояние животных не критичное. Собака в удовлетворительном состоянии. Когда-либо были выявлены случаи жестокого обращения с животными а, в данном приюте. Ни разу не было выявлено. Критических случаев есть? Критических нет. Прогресс есть в приюте? В все, вам, конечно. Если вы считаете неправильно, подавайте на нас в суд. Так вызывай полицию, ё-моё. надзор вынужден за ней бегать. Туда побежали, сюда побежали. Еще там не знаю где. Это дестабилизация работает. Уже сколько раз Это полицию вызывали, что? бесполезно, все равно бегают. Ты зачем свою будку покрасил желтый цвет? Ты не мог вон там покрасить? Ты смотрю, тоже а, ну давай, Вадим Иванович, что ты газуешь? 180 собак, еще и кошки тут, да? Почему вы реагируете на каждую их жалобу? Необоснованно. Так а где эта прокуратура? Я здесь ни разу не видел. Почему они вас в мороз отправляют, а сами не приезжают? Вас можно узнать? Как спина? В порядке? Как ваша рука зажила? Да, да, спина тоже позвоночник зажил. Когда мне его сломали? На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Корреспондент Евгений Неупокоев приехал на... Ребята, но ну вы же нарушаете закон. Блин, я журналист так так. Я ну, понимаю, что если камеры выключат, отбить начнут.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 Шикарные ворота стали. А куда забор то дели? А, а, а так? Здравствуйте. Да, здравствуйте. У вас тоже система дозор появилась? Да. Классно. Видели. Надо, что, все с такими ходили? Сразу Только... будет видно правду все. Канарийвзор, а не дозор. Ну хоть что-то. Так, ну что, позвонить врача? Спросить, где они есть? Голосован. Мы Здравствуйте! Мы сейчас ждем ветеринарный центр ветеринарных врачей и будем приступать. Можем пока посмотреть, как бы территория потом собак. Можно так.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 Живодеры! У меня просьба, держите из за зубами. Да, у вас очень нехорошие. Я? Вы живодеры. Вопрос ко мне? Об этом все, и вы тоже. Вопрос ко мне? Если вы им помогаете, вы такой же. <правдающие> а, так провокация то с вашей стороны обычная, не с нашей. Молчим. Молчание честный ответ. Благодарствуй. это си тв не проходит ты их не пускаешь ли пускаешь Ой, не... а, а И что он взял сам зашел без разрешения Знаете, они там стоят. А вообще? Они без ты их пускала а? ангелина а точно я как его фамилия, забываю постоянно. О, нет, которому якобы спину а, поломали. Фамилия никого не А, точно, не упакоив. А? Не упокоив. А? Ты их пускаешь или нет? Не заходят, я что им... А? Не заходят, ну Лишь будьте осторожны, не занимается. остальное остальным, пожалуйста. Да, надо было Валеньке тоже одеть. А? Валеньке надо было одеть. Ангелин, а что за самовольное хождение? А? Ну, это же так вызывай полицию, ⁇ -мо ⁇ Ну сколько можно? Вы понимаете, что Веднадзор вынужден за ней бегать? Это дестабилизация работы Веднадзора. Ну она за ней. Это что такое? Опять побежала. Что она не видела этих собак что ли? Что вот она там делает? Она ходит каждый день. И его. И его каждый день. И ее отпустили Без нас? Да она сама бегает. Уже сколько раз полицию вызывали, бесполезно, все равно бегают. Волонтеры передвигаются, попросили же не уходить. Вот так все вынуждены ходить с волонтерами. Куда волонтеры, туда и видят. Тихо! Первое предупреждение было. Второе предупреждение. Дважды предупредили следующее применение физической силы по 19.3. Невыполнение законных требований сотрудника полиции. Первое предупреждение вам. Потому что инструктаж проводили, вы все подписывали. Вот есть, скажите об этом. Сейчас скажу. И вызывайте полицию сами. Они вам работать мешают, по сути. А вы бездействуете. <свист> Почему я так говорю? Потому что у меня доверенность есть от Ангелины. Я имею право... <свист> Сегодня есть у <транс? свист> Какой парень у нас? А, запасы, а, да. Нет, а Мы же хотели, даже да. предлагали вместе ходить и кормить. Нет? Кстати, мы самое главное забыли еще. На воротах у вас график же висел посещение. У нас же не работает еще приют. Мы Может, же не тогда... сдались как приют. Животных. Нет, ну смотри, а если кто-то хочет просто прийти, допустим, и взять животное мне. себе, Звонят нет, тогда какой-то телефон, какой-то график Сети, там, а за море тоже что-то подержать, чтобы... Вдруг кто-то проходит мимо и захотел собачку Здесь. Да, конечно, мимо. Вот надо несколько раз прийти, познакомиться с собачкой, а потом он придет нет, ну, и он может быть познакомиться, зайти, пойти А может, так вот что пришел, было... взял собачку. Нет, это у нас только люди. Определенные и, люди и определенные делают. Определенные люди делают так. Так, смотрите, у нас, значит, пункт вот этого обеспечения помещений приюта с учетом температурно-влажностного режима и наличия ковриков дезинфицирующих. Валера, можно, пойдет, так, а да? можно кто-то тогда будет нам хотя бы... Да. Один вот, вполне справится с этой задачей. Она у всех собак, но... Вы разрешаете? Нет, нет. Сейчас у врачи подъедут, нет, нет. Смотри, У машина здесь, Ангелина? Да. Заведенная? Пилечка включена? Погреюсь. А это что, спецназ приехал? А, да, Бюджетный спецназ. Всем в масках? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, да ты да, да, вс вот, ⁇ А, же сражение, жало, да ты вс ⁇ А, Сейчас тоже... тогда, вот этот источник. Вы все волочили? Аланти... Да, Дерай, да. да. Я, я жду вас? Я с кем-то по телефону разговариваю. С кем-то? А, а, а с Кто будет дальше вести это или будем стоять Время идет, врачи нужны. Документацию оформляем здесь Какие бумаги все здесь в Соболе Оформляем, где что-то вот Проходим, смотрим Показывай Кто? Давайте Врач... шалов начнем прям а Показывай Вот такие проблемные Нужно не зафиксировать Здравствуйте. А подскажите, вы здесь по какой причине? Без комментариев? Ну так и скажите, что молчите. Журналистами не хотите пообщаться? Ясно. Молчание честный ответ. Благодарствую. Может вы прокомментируете? Пока рано? Хотите посмотреть? Кавалер! работает? сейчас да, замрзнула. Я вот сижу в машине Замерз Ангелина таскает Миски беременная женщина В минус 25 Кормит собак в одиночку Во время проверки ветеринаров И волонтеров Пока идет проверка Она кормит собак Муж вынужден на работе работать Чтобы хоть как-то собак прокормить Себя на, на чипы проверять ну, это больше конечно для врачей может они сверились и списками что видео то посмотрели 16 штук наклепал вот это 17 будет последний не смотрел я посмотрите особенно вот не упокоив там Видите, какой курицкий. Послали? Едем. Сказал. Сказали, вот сейчас подходила, а она сказала. Как жизнь? Нормально? Не бойся, не бойся, все хорошо, Тут говорят, ты истощенный. Это правда? Во! Во! Во! Что говоришь? Во-во-во! Я также думаю, правильно говоришь. Ты слышал? Ты слышал, о чем он сказал? Я его спрашиваю, ты истощенный? Разве истощенный так лает? Можно увидеть, что она имеет ограждение, но еще не до конца оборудована. Видно, что ведется строительство Видно, что исполняется предписание Состояние животных не критичное Если было заявление, что здесь есть факты жестокого обращения с животными Нами здесь пока предварительно не установлено Собаки в удовлетворительном состоянии По свидетельству врачей Конечно, нуждаются в дополнительном питании Как они говорят Потому что сейчас зимний период Как раз смотрим сейчас корм которым они кормят это сухой корм для собак мы смотрим, что 18% да, это достаточное количество будет рекомендовано давать увеличенную порцию корма, чтобы они могли время более комфортно. Ну, мы сейчас можем сказать, что место, вот дело с места отвернулось, появились люди, собаки сейчас находятся собаки все в вольтерах либо привязаны в будках. Имеется простирка в виде сет холомы, и привязаны, не агрессивные. За время вот нашего осмотра не проявляли агрессию ни одни собаки. Есть некоторые боятся, но признаков агрессии не установлено. А подскажите, когда-либо были выявлены случаи жестокого обращения с животными в данном приюте? В данном приюте с начала года было много заявок на жестокое обращение, ни разу не было выявлено. А за все время? А, ни УМВД, ни прокуратурой, ни нами не было признаков жестокого обращения. Благодарствую. Спасибо. Это, это а вы надо. вот проверяли чипы, по чипам, да, много еще табак это... Значит, смотрите, здесь вот большинство собак, особенно которые сидят в бухтах, они вот основном чипированы. И, наверное, 70% процентов вольерах тоже чипированы. Те, которые вот не подпускают тебе себе, чаще всего они не имеют чипа. Возможно, по причине, что ветеринарный специалист э, не мог поставить чипы по той или иной причине. Мы будем выяснять. Но это не обязательное требование ставить чип. У многих стоят метки науки, которые заменяют ту же электронный чип. Хорошо. ой ой ой ой Смотри, а то пальцем ткнут в спину. Не лай так сильно. Там четыре. С кормом сразу заходите, они, а, а то они выпрыгивать будут. да да ну, зимой да снегу ну, не везде не везде не везде не везде не везде не везде не везде не везде не везде может. Это естественно, когда маски мне, Веры, не везде не везде не везде не везде не везде не везде Обязательно <связь> свое слово надо ставить. Так у вас же старые списки должны быть. А, они есть, они, есть, они, есть. А. они там, либо, не У меня поделили, тоже не эти списки есть. Я уже два раза грелся, я не знаю, как вы выдерживаете. Ой, как а что, сюда не будете заходить, вот к этому? Заходите. Заходили? И как? Нормально? Может и вы зайти. А мне-то зачем? Мы морально поддержим. Морально? Ага. А давайте вот... Иди погрейся. Иди я там Ладно? эту печку включил. А ты с ними пойдешь? Да. Иди погрейся. Бедный дом. Бедный дом. Че? Иди погрейся. Ангелина. Идут все обратно. И давайте все пойдем погреемся. Перерыв на 20 минут сделаем. Давайте без фанатизма. Мороз все-таки. Лучше его погладили. А -а -а. Я, вот, честно, ну, не... Он так зубы показывает, что его гладить неохота. Так, Александр. 65 510 да. Буду... Давайте перерыв устроим. Ангелина замерзла. Да, мы... Посмотр... Замерзли, да? да Заходите. Конечно, че? Мы здесь сейчас пока посмотрим. Давайте да. все вместе устроим перерыв на 20 минут. Дальше продолжим. Да, давайте. 20 минут не, не решает вопрос, зато погреемся. Смотри, все, выключим. Предлагают погреться, пойдемте погреть. Да ну, я что? не предлагаю, я настаиваю. Идите грейтесь тогда. Ну, так блин. а что грейтесь, Ангелина не может от вас отойти. Я говорю, может произойти. Будки-то мы здесь сами посмотрим. Посмотрите, <свят> Вот из за этих так называемых она волонтеров, она не может вас оставить. Потому что вы сами видите, как они бегают по всей территории. А это кто, кобель? Погреться а все Пойдемте, ладно, погреем. Белевых на 20 минут. Никуда собаки не убегут, они все на У нас работа что-то есть, у вас собаки-то не убегут. Так работа, работа, а здоровье-то дороже. Вы-то тепло оделись, а вон Ангелина вся дрожит. Иди в машину, ты посмотри на тебя! Обслуживающие подъехали, сейчас только что посмотрели. наш тепловой. У нас все нормально. Вот да, да, да, он сейчас он, да. Ангелин. Здесь печка слабая. Темно зеленом. Слышь, Ангелин? Печка слабая, иди в машину Грейси. Владимир Вараш, что ты газуешь? печка говорит слабая вот я сейчас печку делаю вам жарко не мне а женщина нет а ч ты что О. садитесь гритесь я туда пойду в ту машину тут вдвоем можно сесть Такие домики планируется построить для каждой, для каждых 10 собак. Двухэтажный будет. С отоплением, с электричеством. Согрелось? Согрелось? Может туда пойдешь? Ты зачем свою будку покрасил в желтый цвет, а? Чё, не мог вон там покрасить? Да нет у него. Только на Любовь действует Я Это у него... Если надо послушать, либо рентген сделать, посмотреть И потом дальше выкоплять У него может просто особенность такая Кажется, что-то у него там есть, или нет, или нет. И, и тут, да, него, как бы... У него, может, просто особенность. Некоторые же не бывают и приятные. Бывает, что после такой перегородки и лапки. Не, наверх. Давай наверх. Давай наверх. Давай наверх. Давай наверх. Давай наверх. Давай наверх. Давай наверх. Давай наверх. Давай Я Максиму позвонил, попросил его, чтобы он... Смотрим, что я так понял, они в этом месяце поставили забор. Ну, не было же этого забора. Не было забора. Не знаю, я давно тут не был, с лета. Я в сентябре последний раз здесь был. Mm -hmm. Это, До... вот, это вот, все один Максим делает. До отпуска, да. Ему вообще почти никто не помогает. Ну, я смотрел, у них в группе помощники там помогали, конечно, но немного людей желают помогать, увы. Там, голод, голод, вот в этом домике есть сена много. Где? Вот в этом вот домике. Это ну, Настя, смотрите, я принесу. Давайте, давайте. Александр, насколько я помню, Ангелина была, была против, чтобы сено раскладывали, потому что сено является разносчиком инфекции. Хорошо, тогда у нас альтернативно нет подстилки, кроме сена и салона. Здесь только используется сено и салон. Матрасов здесь я нигде не видел. Ну, матрасы, тем более, в шидоблоке. Просто я считаю, это некультурно. Помимо хозяйки, тут хозяйничать. Если вы считаете неправильно, подавайте на нас в суд. Ангелина Игоревна сказала, открывайте, заходите. Сосея нам ничего не говорила. Чего? Поэтому мы так и не посмотрели. Вы хотя бы согласовали. С Ангелиной могли согласовать. Зачем хозяйничать? Смотри, Бадим, иди сюда. А не бойся, иди сюда. Лучше оставить собаку мёрзнуть. Она Мы и так сколько сюда. дней уже мёрзнет. Нет, я не говорю об этом. Я говорю о том, что надо согласовать свои действия с хозяевами. Я думаю, она будет не круто. Да, да, спросите хотя бы. Вы думаете. Ангелина, они там без тебя хозяйничают, сено раскладывают по будкам. А? Меньше. Добро даешь? А то они, я смотрю, хозяйничают даже это, не, не заикается. Хозяйка рядом, они не спрашивают. Хозяйничают как хотят. Ну, ну, Наши соломы кладут, я думаю, с ней все нормально. Нормальная солома? Ангелина дала добро на сено. Хорошо. Только это делается наоборот, сначала добро получается, а потом сильно раскладывается. смотрю тоже <свист> а -а -а, ну давай <свист> Ничего, ну, что согрелось <свист> почему <свист> не хочешь <свист> там холодно там не просто холодно там еще какие-то люди ходят <свист> <В> маска <свист> <свист> <свист> <свист> да да <свист> <свист> пойду посмотрим Александр, а с вами женщина. В прошлый раз была такая с юмором. Ну и что? Ордена. Работа, конечно. Говоришь? А -а -а. Не помешаю? Нет. А как ты их одна кормишь? Руками. Ты же в положении. Ничего. Макс, что на работу устроился? Вынужден? Ну, как бы надо тянуть, пусть помогает. Я сейчас вообще уйду, не смогу работать. Куда нам? Он работал по полдня ходил, а сейчас у него объект надо закрыть срочно, что там стройки горящие. И он потом какой-то курируемый, комаровый, что-то там. Такое. Им надо срочно сдать там на эти... Школу, что ли, строить? Нет, э... индустриальный парк или это... как. В общем, я в них не да. Но он сильно выдал. Мне бы сейчас подставку под казан, чтобы разогревать было бы быстрее еду. Чего? Еду, чтобы греть быстрее. Подставку под казан сварить надо стал на а сейчас надо, ну, чтобы творить, а он до да, 8 работает, куда ему, и получается, что на саму разогрев вот этой жрачки, она же замороженная, уходит примерно часов 6-7, а потом, короче, ты только кормишь, и ты что выбешиваешь? А этот, есть же сварщик, как этот? Это он, вроде, видишь, так порвался, сейчас холодно, может быть, ничего, что-то Ты с ним разговаривал? Максим, по-моему, звонил. Ему? Да, И он что-то просил, но, видимо, не получилось, что-то у нас еще процесс не пошел. Я просто переживаю, что у ну, Максима толка-то сварочного-то ну, как бы немного, что потом не получилось, что оно как бы все развалится. А что, инструмент весь здесь есть? Да, сварочник есть. А этот? Сварочник тоже есть? Да, мы с купили прикупили сюда. Он вольер сейчас сварит, он на, в То есть надо просто, чтобы нашелся свар, этот, сварщик, который сварит, сварит, да, придет, сварит. Потому что он ну, тут и не успевает вообще. А сколько это по времени займет? там? Я не знаю, часа 3, наверное. Если сварщик сок, опытный, он это очень быстро сделает. Народ, уже... если у вас есть сварщик, который может сварить подставку под казан, чтобы можно было еду разогревать, позвоните Ангелине. Помогите, придет. Потому что сварщик, этот, сварочник на месте, электроды все есть, да? Материалы все на месте. Просто подъехать и сварить. Я не представляю, как мы как, как это вообще. 180 собак, еще и кошки тут, да? Я кормлю только 150. 150? Да, а остальные Таня кормит и Света. А -а -а. Ну все равно 150 собак каждый день кормить. Дважды в день? Ну да. Я тут 5 минут я не могу выдержать на таком морозе. А Когда ты кормишь, жарко становится на самом деле, наоборот мокрый выходишь. Все дело в том, что здесь главное начать, когда руки начинают кочанеть, быстренько их один раз а потом уже организм сам творит. Ты наоборот уже зайти боишься, потому что остываешь. Ирина тоже на контакт не идет. Такая Мазурина? Нет, Богданова. Ну, она Мазурина сейчас. Да? Мы же выяснили, что она там уж вышла. а это она, Мазурина. Я говорю, что ну, за Мазурина, что за Мазурина? Не знаю. Говорит, Ангелина, я замуж вышла. Ну, это не разговаривать, пальцем не тычет. Что-то как-то неинтересно даже. Не у покоев, тоже не разговаривает. Он со мной поговорил здесь. Да? да? Интервью взял, да? Интервью взял, Ну, посмотрим сейчас на выходочку. А да, не, не зря ты его пустила. Он опять все перевернет наизнанку. Он же пусть будет, как будет. Уже же с на самом деле, давно. Надо было в моем присутствии брать, это, чтобы он разговаривал. А думал, он сейчас вопросы позадает такие, а потом вырежет, что ему надо. Но он там вообще никогда себя не спрашивал. Все. Он поинтересовался, сколько Ты помогает Ты не знаешь искусство журналистики. Да? да? Там это, берешь интервью, человек говорит «да», а по телевизору показываешь, что он «нет, нет, нет». Понимаешь, все наоборот, можно перевернуть. Он поинтересовался, а город помогает. Я говорю, ну мы запросы написали, но пока не изыскали возможности. Я уклончиво ответил. А, а, не знаю, чего то не добиваешься этими проверками? Вместо того, чтобы помочь? Ну, он подвел к тому, что... Так вы думаете, вы говорите, чего проверками? Мы думаете, это наша инициатива. Да мы знаем, что... Это... Так мы, мы знаем, что знаем. вот эти... Дай лапу же вы не проверяете, вот они рядом с соседи наши. То же самое о собаке, тоже ветблока нету. должны вот и Мы первый раз отреагировали, они второй раз вообще написали, что мы вообще ничего тут не проводили, вообще ничего мы не смотрели. Так, ну, так это, это я в курсе, все, я же тут 16 видео уже снял, вот это 17 будет. Я, я все это вижу своими глазами. Я и на проверках был, и полицию тут вызывали на них. Я же все, все это вижу, я здесь в поле, на месте. Вопрос не в том, что мы вы... вы... Просто надо сделать, я еще раз говорю, чтобы вот это основное, сделайте где можно будет осмотреть животное. Есть больное, осмотрите. Но что вот их всех ходить и читать, и смотреть? Что а их там не наводишься. Тряси? Мы на 30-м животном уже все, на, на издыхе. Да, да я тоже не вижу смысла ходить каждое животное. Да, они, да. Вот да, то же не самое не летом не делали. Ну вот я тоже думаю, вот, вот они увидели там две собачки. Одно вот, ушко но течет, второе там он, лавка, он да хромает. Ну, вот, вот этих двух собачек, смотрите. Ну, ты же все равно он сюда он ходишь, точно знаешь, кого показать. Да Они так греются, что ли? Да, он По-моему, По они еду там нашли. Ну да, они там эти зерна ищут. А что про сено? Ты же летом запрещала сено это зимой это можно. Зимой можно? Она летом преет, там в них лосоеды. зимой они не, не активные, А, -а, -а. а летом а, это богатая микрофлора, которая. Заво... А -а -а -а. Солома это же живой организм. И в нем, соответственно, после сырости заводится, ну, это гниет, это. Ну да, да. -да. Ничего приятного в этом нету. И летом мы не кладем. А если кладем, то это на следующий день надо сразу убирать. Ну, как бы лучше какие-то подушки или ялки, ну, это как бы ну, искусственное. Мужчина, я хотел сказать, что Владимир Иванович, Владимир Иванович проблема не, не в вас, а и, это, и не в приюте, а в том, что вот сейчас вот приехала. Понятно, что вы приехали по заявлению, да, отработать. Но вместо того, чтобы быстро это все сделать, да, и не отнимать время, ни у вас, ни у нас, ни у кого это, и быстрее собак накормить. Вот мы, по, су по сути, вот я смотрю, вон, прям видно, как э, вся комиссия бегает за, за, за, за так называемыми волонтерами. Вот они вначале тут начали бегать, им сделали предупреждение, но я смотрю, они дальше продолжают. Туда побежали, сюда побежали. Но мы говорим о точечной проверке, правильно? А сейчас идет какая-то, как, удар по площади называется. Ищут там, не знаю где. Мы отрабатываем по жалобику, работаем по жалобе, что они... Так жалоба что, на, на всех собак было? было написано что клинически что мы выехали и не, и не осматривали животных да как не осматривали при мне вот. раз пять приезжали только Ну, было написано повторное что вот, вот они сходили так а почему вы им не отказываете то я не понимаю почему вы реагируете на каждую их жалобу необоснованно Нет, вот сейчас вот это вот будет сейчас вообще да летом уже была точно такая же проверка такая же была. Они написали что вот сейчас вот будет прокуратура принимать Нам, мы работаем по прокуратуре то есть нам природа охрана прислала документы, пожалуйста, все, вот мы и выехали по ней. Ага. Ну, а они ничего не отказывают? Конкретно, конкретно пришла природа охрана. Не, а что, а закона нету никакого, что раз в полгода максимум проверки? Почему? В неплановой, Чуть... по жалобе. Так а в что, каждый день тогда, получается, могут быть? Это на усмотрение от прокуратуры считает она, что это... это так как где это прокуратура, я здесь ни разу не видел. Ну. Почему они вас в мороз отправляют, это а сами не, не приезжают? Мне. Это не ко мне. Мне написано, я исполняю. Ой. Я сам на 10 лет, я не знаю, сколько проверок было. Примере, я уже за, это, со счету сбился. 16 видео как минимум отснял. Уже симулируешь, не на все ездишь. Симулирую? Да. В смысле, уклоняюсь, <неинтересно>. дезертирую? <Да>. <клоняюсь> <клоняюсь> ну извините, у меня своя, это, как бы своя жизнь. У, у, у людей другие проблемы есть. Другим помогаю. Я же не могу тут целыми сутками ночевать. Он же может упустил. Вот упустил? Упустил? да. не да да да. это... Лезет же снова, блин. Как это врачи какая Нет. Терапев. Она не Насыпала корм и лезет. Что ж ты лезешь? Сейчас он тебе отхватит. Так он вообще, он уже игривый. Если да, он играл очень. Меня он ни разу, ни разу не кусал. И люди к нему подходили, тоже ни разу не кусал. Ой. Здорово! Ты что, говорят, кусаешься? Да я не спрятал. Девятка <смех> Не и видишь, мы кушаем! И все покушаются! накормили, а что ты такой злой ты сейчас кусаешься а? ой ой ой привет привет привет дорога здорово здорово я пока считаю вы хотите здесь на улице или где ну я бы по телефону позвонил Запись звонков работают. Хотите можете по телефону? Сейчас я могу прокомментировать лишь только то, что провели осмотр животных. Критических случаев есть? Критических нет, но есть худые собаки с повреждениями. Ляпни вот Там еще было лапы. Ну и жалуются волонтеры, что якобы есть еще какие-то болезни, которые требуют до обследования. Поэтому в любом случае сейчас составляют они акт врачи и ознакомят волонтеров, что собаки будут направлены на дообследование, чтобы исключить какие-то острые заболевания, или инфекционные, внутренние, незаразные. По ну, а необходимости принять лечение. А так, в целом, лечением. прогресс есть в приюте? В, в целом, везде? конечно, появились блоки. Которые сейчас будут достраиваться, например, как пояснила Ангелина, вот эта часть, это будет ветеринарный блок, там будет кормокухня, вот уже помещение есть, ну да, мы помещение строить для сена. Вот они такие домики хотят, чтобы 10-20 построить, двухэтажные, двухэтажные, да. двухэтажные сейчас вид не очень, а будет как деревня собака. Вот жильцы ждут свои домики. Нам нужно провести еще анализ документов, мы сверить данные, которые мы сейчас получили. Электронные чипы, метки, бирки, какие собаки сидят на привязи, какие вольера. То есть сравнить с теми данными, которые были у нас ранее. И соответственно по предписанию. Часть предписания не исполнена. Поэтому будем рассматривать другой вариант, как можно. Еще продлить, возможно, придется предписание. А вы не разговаривали вообще с администрацией? Они собираются помогать хоть как-то приюту, нет? Вообще, честно говоря, это она должна. Так они разговаривают постоянно. Ну, я не слышал, чтобы администрация говорила, что выходили на связь. Последний комментарий, который был, это в сентябре. Ну, а сама. Зырянов приезжал в администрацию, мы собирались вместе и обсуждали вопросы по волонтерству. Угу. Это были последние вопросы, которые поднимались в администрации в нашем, в нашем присутствии. Но вопросы же поднимались. Почему да, администрация еще... не реагирует? Вопросы к администрации. Если волонтеры вот постоянно жалуются, постоянно, ну, как говорится, трубят во все трубы, что тут проблемы возникают. Почему администрация не реагирует? Почему, вместо того, чтобы помочь и как-то профинансировать и выделить хоть какую-то помощь, там, я не знаю, трактора или там, работников каких-то, или, или ветеринарную это, скидку какую-то где-то, вместо этого сплошные проверки идут. Проверки со, со стороны администрации не проводились. Ну как, вы... В последнее же... время. Мы не администрация, мы ветеринарная служба. Ну, ветеринары, да, эти, полиция тут постоянно... Администрация присутствует. проводила только по земле. Последнюю проверку, контрольное управление. Ну так они так провели, Целевое что... Любое использование земли они проверяют. Ну, вот, так они так провели, что не хотят изъять землю. Они не могут изъять, потому что здесь есть назначение, используется по назначению территории. Ну, так они пишут, что, типа, тут это, ну, как говорится, что-то там с культивацией связано. Что, что они, типа, хуже сделали участок, чем он был. Требует привести его в обратных порядок. То есть обратно здесь сделать болото, мусорку и кучу грязи насыпать. Это что, дело, что ли? Вместо того, чтобы помогать пригодилась ну да птицу он это и мы сначала подумали что они прилетели греться в сене а потом присмотрелись они там эти зерна выклевывают зерна и наверное гнездо подтащили свое наверное ну, что? будем подходить к лайке она а все уже добрый я с ней это игрался ну, так надо чип посмотреть а ну посмотри эй товарищ ты добрый Всё, покушал, накушался. Ты помнишь меня? Я ж тебя, я ж тебя с нейкером кормил, Улочками. А? Запомнил? Сейчас тебе. Я... Да, всё. Иди сюда. Эей. Иди сюда. Подожди, подожди. Дай лапу, дай лапу, дай лапу, дай, дай лапу. лапу, дай лапу, дай лапу, лапу, дай? Всё, всё, всё, не прыгай. Дай лапу. Да, Элла, да, Элла. А что ты такой злой был, взял? Телефон сломал волонтеру, а? Мало того, что покусал, телефон сломал. И там еще, по-моему, Ирину с ног сбили цепью, да? Да. Собак не обманешь, они все знают. у вас какая деятельность сейчас а правозащитой занимаюсь инвалидам помогая, всякие проблемы народ обращается постоянно Я, у меня даже на, на приют времени нет В последний раз здесь летом был при вас ну, очень многие жалуются что видите слишком много уделяется внимания животным а якобы социальные вопросы остаются нерешенными Приходится на такие вопросы тоже что-то отвечать ну так правильно, один. Тут, тут, тут, Максим и Ангелина. Все. Ангелина в положении в морозе, приезжай сюда два раза в день и кормит их собак. А Максим вынужден работать, чтобы хоть как-то семью содержать и ну, собакам. Пока мы след. сидели, беседовали, я предложил волонтерам в очередной раз заключить. Договор. Волонтерский. Договор волонтерский, да. Они согласились. Посмотрим, что опять будет. Где-то где я это уже слышал, да, где-то где это вы все это уже видели. Да. То есть в любом случае они идут на согласие, но что-то им мешает. Я думаю, как будто бы кто-то их там координирует где-то. Вот мы тоже к такому выводу пришли. А, сами они по себе вот, адекватные люди кормятся это, это под видео нормально. Это под видео и при вас. А, а без вас, вон, посмотрите. Искала варианты. Ладно, женщине простительно. Вы сразу так обрубили. Ну как обрубил? Чип записывайте. Чип у лайки. Не могли посмотреть. Все, да. 52-51. Ну что, можешь прокомментировать? Холодно. Холодно. Я говорю, потом уже даже выходить не Знаешь, вот когда ты кормишь там или работаешь, это одно, а другое дело, когда просто прохождаешь, это вообще очень холодно. Серьезно. Ну что, Соломатин опять сказал, что никаких особых нарушений нету. Ну у нас не все равно еще работы и работы. А что тебя этот, не то спрашивал? Ну, он спросил, помогает ли город, и, как бы, ну, мы сказали, что письма-то мы написали, а пока не заскали возможности городские власти. Ну, наверное, если будет такая возможность, конечно же, они помогут. А вот насчет, как бы... Ну, Это что... не Неупаковев сказал? Это я сказала. А -а -а. А, вот. а потом он спросил по поводу, оправдались ли надежды, что в 2018 году, когда я ему давала комментарии по поводу, что мы забираем приют собак, будем строить приют, а пропталась ли? Я говорю, так вы, говорю, знаете, мы говорит, переехали же. Я говорю, может, вы, говорю, не в курсе, но мы были а, в другом месте, находились у частно, частного предпринимателя, а на текущий как бы, день мы вот, переехали у нас вот, только без года, года и плюс мы сколько тут устраняли. Я, в принципе, на камеру сказала, я не знаю, что там попадет в эфир, а, что у нас тут и траншеи, и на въезде, и по всему периметру, и вот, а, городская свалка была как бы на самом участке, и очень бы хотелось, чтобы предприниматели откликнулись и вот с песком хотя бы с отсыпкой помогли, ну вот это именно конкретно предпринимателям, потому что такой объем, такую сумму и по технике, и по самому песку на такую площадь, это ну очень большое количество средств нам вот самим не вытянуть просто. Вот ну велся велся культурно? Вообще как бы, да. да. То есть в этот раз решил не рисковать, да? Я, честно не знаю, у нас как бы опыта общения было немного, ну вот я один раз давала комментарии, что мы тогда хотели, чтобы немножко пожурили отлов, да, чтобы они животных больше не убивали. Но в СМИ видят немножко все в другом ракурсе. Они были, кстати, наверное, когда мы этих собак вот этих всех забирали с отлова. Вот, и единственный кавержный вопрос с его стороны был, это оправдалось ли то, что вы с такими горящими глазами, а, ну, говорили, ну, как бы... А что ты говорил? Ну, что мы построим приют, я предполагаю, я так, честно говоря, уже сейчас не помню, с какого там контекста, но что собак забирали, ну, вот, помогали, что вот, ну, построим приют, ну, будем предстраивать, ну, и что-то, ну, не видя, как говорится, тех сложностей и трудностей, которые, в принципе, нам предстоят в будущем. Но действительно, самого масштаба это пока не окунешься не почувствуешь. Вот ну никак, вот хоть сколько ты там... Да я сегодня уже на, на этом окунался, все, все это, весь перемерся. <скак> Ну так, да, это ежедневный, как бы тут это вот чисто вот ежедневная рутина на самом деле. Найти еды, накормить животных, убрать, разложить там соломы, там забрать эти миски, помыть, потом их вернуть обратно, да, это все в домашних условиях делается. А потому как ну, здесь как бы зимой все замерзает, ну, в принципе, холодно очень. Ну, здесь мыть посуду, это, это, это все без рук остаться. И тем более их там 150 чашек, а у каждого по две их чашек. Это 300 получается. А как вы их мыть? Да мы таскаем. Ну, потому что здесь когда это... Вот я говорю, 17 тысяч за электроэнергию в месяц в минимальном расходе. Да, вот сейчас, потому что время сезона. Это 300 чашек увести, помыть, привести? Да, привести, увезти, а тут воды-то горячей нет. Вода холодная, и так холодно. Это вообще просто. Проверка довольна? Слушай, ну я в ней почти не участвовала. Ну, на самом деле, просто они же ходили без меня, все смотрели. Поэтому я ничего сказать практически не могу. А что проверка? Ну, приехали, каждую собаку осмотрели. Я из... А в чем смысл этого осмотря не понимаю? Я не знаю. Приезжают чуть не каждый месяц, сличают у нас количество собак, видимо, для того, чтобы, может быть, сказать, что у нас тут не лежат штабелями. Вообще в заявлениях написано, вот, которые я читала, да, что а они пишут... А ты их пишут... пофоткала? Кого? Заявление. Заявления нет, их не дают фотографировать. Почему? Ну, не знаю, может, тебе дадут, как журналисту. В а... надзор они пишут эти заявления, они у них там лежат. Тебя обязаны а? ознакомить. Пиши это, волеизъявление, я хочу, чтобы меня ознакомили с материалами. Ну, мы попробуем, в общем, написать, но суть заключается в том, что получается, что мне пишут, что собаки лежат без движения в будках, что они там типа полуживые и мертвые. А лежат есть... без движения? Да. Только что я сам видел, как Ирину Богданову с, с, с ног сбила собака цепи. Ну, вот, а, а другая собака покусала. А Третий телефон какому-то из волонтеров разбила Ух, нифига себе Это вот без движения они так лежат? Ну, по всей вероятности Настолько истощены, что людей с ног сбивают да. Телефоны разбивают и кусаются Наши могут ну. Так я знаю Меня не кусали, правда но Я видел Ну, в отношении именно тех Кто Как говорится, собаки чуют Угу. Кто Это добро парень. творит, а кто зло? Ну, как обычно. Все. Пошли с чипами прочитали, пошли осмотрели животных на наличие там паразитов, лишаев И вот, в принципе, если бы меня спросили, я бы точно так же могла сказать, там, вот, у этой собачки там такая-то есть проблема хроническая, у другой вот такая-то хроническая проблема. Как мы там с ней боремся или не было? А, а у этой акцент. Да. А та вообще чуть ли не мелкает. Вот-вот. Непорядок. Точно. Ну, вот видишь, сколько людей, столько мнений, поэтому сказать вот конкретно вот тут такие-то условия там другие, я вот сколько вот, я не знаю, живу на этом свете, понятно, что э, хорошо, когда собака в вольере, хорошо, когда она, еще лучше, когда она на диване, в квартире, чтобы плютов вообще не было, да, я не знаю, у всех вот на дачах живут собаки на цепях, в будках, и вот что-то каждому не ходят, не проверяют, тебе, не я... тыкают пальцем. Я тебе больше скажу, в лесу вообще нету ни бодок, ни цепей, ни кормушек. Ну, видишь, тут говорят, что... Однако ну, животные... А пишут, что им бы было лучше на улице, чем у вас тут в приюте. получая там ежедневное питание, да? Что вот они тут умирают от болезней и, там, и все такое в этом ну, в контексте. Вот тут пишут именно так и в интернете пишут именно так. Все выворачивают на настолько, что даже я, раз читаю, ужасаюсь, правда? Я уже, ну, как бы привыкла, потому что, ну, что постоянно или какое-то парикание, понукание, Только я не пойму, почему только вот нас. Вот, вот еще есть параллельные группы, да? Есть вот этот лов, который живет на бюджетные средства. А почему они к ним не ходят? У них там, наверное, тоже есть какие-то, ну, сложности. Но у них есть и бюджетные средства, которые они обязаны, как бы, да, вкладывать там, ну, что-то. В в ну, наверное, потому. Слушай, а вот я с Алматином сейчас разговаривал. Я говорю, почему администрация не помогает? А он мне говорит, что типа вы не, не, нет, не выходите на них и не требуете этого финансирования. Каким образом мы должны требовать? У меня вопрос. Мы пишем письма постоянно. Мы пишем с постоянной регулярностью. Пишу администрация... то, хорошо, то. Они, они пишут, позвоните, вот там в некоммерческий сектор, они вам подскажут, как заявиться в грант. Как я могу в грант заявиться, если у меня штрафы? А, со штрафами Там ограничения, нельзя, да? Да? Александр. Ну что вы убежали? Все разъехались. Одна вы а телевидение? Уехали не сразу. А а где все замерзли. Это... Неофициальное. А, вон оно. <с��> неофициальное телевидение. В смысле неофициальное? Самое официальное. Телефático. Нас ну уже другой. называют неофициальное телевидение. Растет. Неофициальное. У вас прям репортаж. Конечно. Игорь, ну что вы нам там подкорректируете сбросить и ну, мы просто сейчас вот все равно будет mm -hmm. опять список корректировать да чтобы смотреть там, что сколько в нем веса такие там постройки Килограмм 50 наверное да я так на 40 да. а, значит, договора 40 с садиками тогда договор не хочу у тебя uh -huh. здесь кстати ангелина игоревна надо это шейники вам проверить Некоторых да. прям натирает сильно. Да? да. ну вот. Ведь врачи увидели и сказали, что прям до болячек Ну, это вот ошейник, которые на ошейниках. Это, которые Ты много таких? Ну, вот, например, одна из них. Это, да. да. да. да. да, может ну, быть, надо иметь это смысл. это просто да. опять, просто их надо периодически, да, или освобождать нельзя совершенно. Здорово! Здорово! Здорово. Как вам тут живется? А? Ну-ка, голос. Голос. Оп. оп. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Ой. Ой. Ой.